Зовут меня Федорова Вал Петровна, на занятиях ходит моя внучка Яночка, ей вот 8 лет, ходит на занятия с октября месяца, то есть всего лишь 3 месяца, за 3 месяца очень хороший результат. Она пошла, не говорила, не уме... даже алфавита не знала, но на данный момент она так разговаривает, я даже не ожидала. Таких результатов, честно скажу, очень хорошо. И занятия проходят интересно, в игровой форме, мне очень нравится. Вы знаете, то, что вот она ходит сюда, и в школе они занимаются, это как-то перекликается и очень-очень помогает занятиям в школе. Просто, ну, довольна, очень довольны. Хорошие результаты.